а билляхи Шайтани рахмани рахим. проповеди говорили про признаки любви Всевышнего Творца. Говорили, как Он нас любит. Сегодня же расскажем, как мы должны Его любить. То есть, какие у нас должны быть признаки. В Священном Коране <coughs> семейство Имрана а я 31, Аллах говорит, Смилахи Рахим, скажи о Мухаммад, Свишнему, обращается к Пророку. Скажи. Аллах, Если вы любите Аллаха, следуйте за мной. Свиш приказывает, сказать Пророку, чтобы он передал мусульманам верующим, то есть нам. Если вы любите Аллаха, то мы должны следовать Феттабиони за Пророком. Говорится в Суре Семейство Аль-Имран. Семейство Имрана. И если вы так сделаете, Йухбипкум Аллах. Аллах вас полюб, полюб, полюбит полюбит, и простит вам ваши грехи. Аллах прощающий и милостивейший. В хадисе от имама Абу дарда передается, кто будет любить ради Аллаха, и кто будет Обратное, не любить опять же ради аллаха кто будет давать силу помощь не просто дашь на дашь а даст ради аллаха и кто будет против не потому что невыгодно а ради аллаха воистину он достиг полноценной веры говорит пророк Хади хадисе от абударда Полноценная вера у кого, кто любит не ради ресниц, не ради красоты или же тела, а ради Аллаха любит. И, соответственно, не любит не потому, что изменилась красота, все уже. Она постарел, и он постарел. Они любят только ради Аллаха. Все ради Аллаха. И дает, и противоречит только ради Аллаха. Противоречие в чем может быть? Например, особенно у нас во время погребения люди боятся передавать лопату из рук в руки. Вот здесь можно идти против, ради Аллаха, потому что в Исламе этого нету. Или же, если родители приказывают дать имя, которое им нравится, а по Исламу нельзя, здесь можно идти против родителей, опять же, ради Аллаха. Но если же родители приказывают то, что по Исламу не противоречат, тогда, конечно, он должен подчиниться. Об этом мы говорили на прошлом вагазе. И также мы говорили, что того, кого Аллах полюбит, то в этом случае Всевышний Аллах обращается к ангелу Дебреля, и говорит, что «я полюбил такого-то, такого-то, и ты его люби». Далее ангел Дебреля обращается к ангелам, чтобы и они полюбили этого человека. И в этом случае, раз Всевышний полюбил, конечно, будет жить в безопасности, как в этом мире, и в мире вечном. Об этом есть хадис Пророка, где он говорит, Уаллахи, клянусь Аллахом, ла юлькилляху хабибаху финнар, Аллах того, кого любит, хабиб, любимого своего раба, в ад, не пустит». То есть достаточно, чтобы уберечь себя, тело и душу от гиены ада, от огня вечного. Путь простой, чтобы Аллах полюбил. Об этом мы говорили на Вагазе, как Он нас любит. Сегодня же, как мы должны Его любить. И первое условие, первый признак, как... Верующий действительно ли любит Всевышнего или нет, первое условие, первый признак – это подчинение. Итарат. Как сказано в изречении, кто любит, тот подчиняется. Поэтому если человек утверждает, что он Аллаха любит, он должен подчиняться его повелениям. Все, что в Коране сказано, он должен подчиняться. И, соответственно, остерегаться от того, что он запретил. И аят, который мы читали из суры али где говорилось, что Всевышний Аллах приказывает пророку, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Здесь речь идет о сунне пророка. То есть кто Аллаха любит, он должен следовать за пророком, делать его сунну. И вот интересный момент. Среди, среди молодых есть такая сунна – что после фарза надо читать таспех. Это сонно, и все его делают. А сонно одевать на голову убор головной? Или же выполнять четыре сонны? Этого нету. Думаешь, наверное, спешит на работу, поэтому после фарза вышел. А нет, стоишь, смотришь, разговаривают на улице. Вопрос, зачем тогда не выполнил четыре сонны после фарза, Ведь... Аят есть, 31 аят из суры али -Имран. «Если вы любите Аллаха, то следуйте за пророком». А пророк совершал сунну, четыре раката джумра. И также Зухар. После фарза есть две сунны намаза. Если человек его любит, любит Всевышнего, любит пророка, он должен выполнить две сунны. Если мы смотрим на жизнь сподвижников, с хадисы, наверное, слышали, как один из величайших говорит, я видел очень много сподвижников, и когда они меня увидели, думали, что я неверующий, что мы неверующие. Если бы говорят, мы увидели бы их, мы бы думали, что они сумасшедшие. Конечно, можно сказать сумасшедшие, если человек Копируют пророка, вся та же история, где пророку сломали зуб, ангел пришел и сказал: "Хочешь, я их накажу?" А он говорит: "Нет, они не виноваты". То есть пророку кинули камень в городе Таев, сломали зуб, и он говорит: "Это они не виноваты". Конечно, если их копировать, с подвижники были такого уровня, конечно, они скажут окружающие, что они сумасшедшие, их бьют, а они говорят: "Они не виноваты". Представьте, если нас будут бить, мы скажем, мы, «Мы виноваты, нас бьют, мы виноваты». Они не виноваты, кто так скажет из сидящих? Наверное, один-два. Это и есть признак любви к Аллаху и признак любви к пророку. А так все начинается с мелочи. Например, сподвижник Абдулла ибн Умар, он сподвижник, соответственно, выжил с пророком, ходил с пророком, разговаривал, Слушал его, слышал его. И вот он рассказывает, как свитель Ибн Омар вместе шли. И этот сподвижник остановился рядом с одним деревом и присел под деревом. И сын Омара Радлама говорит, а что ты делаешь? А я говорю, выполняю. Какую сону? А когда порог был живой, он здесь остановился. И останавливался так и отдыхал здесь. Я его повторяю. То есть настолько. Или же другой подвижник, который тоже шокировал другого товарища своего, когда шли по тропинке. Он шел, шел и раз, вот так нагнулся. И дальше пошел. Тот говорит, что с тобой? Ничего. А говорит: ты что сделал? А Рамша здесь говорит, Дея выросла, и, говорит, ветка была, говорит, здесь, говорит, ветка была. И когда порог шел, говорит, он, говорит, вот так, говорит, проходил и дальше, говорит, выпрямился и дальше шел. И я, говорит, повторил его сунну. Вроде бы мелочь, но спадельники это делали. А если же мы пройдем в наш век сунна, вне намаза сунна, одевать обувь сидя? Кто одевает сидя обувь? Да брюки не можем одеть сидя. А брюки, обувь, все одевается сидя. Сунна? Сунна. Есть сидя. А у нас кто есть сидя? Он, у всех отмазка нет нету стульчика. На корточке садись. Стесняюсь. Чего стесняешься? Люди пить не стесняются, харкаться не стесняются, а ты выполнять сунны пророк стесняешься. Далее сунна. Это здороваться. Например, Тот же хадис от Абдулла ибн Умара. Светиль ибн Умар заходил на рынок, шел, и люди видели, что он зашел и вышел. И спрашивают, ты пришел на рынок, но ничего не купил, ничего не продал. Зачем пришел? Выполнить, говорит, сунну. Какую сунну? На рынке. Сунну пророка. Здороваться, говорит. Просто пришел, говорит, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум. Там же людей много, там же все собрались. И вот выполнить сунну пророка, поприветствовать. Поэтому я, пришел. Не с точки зрения купли-продажи, говорит. Опять же, вот вроде мелочь, а сунна. Сунна – это и сунна. И опять же, хадис в говорит, «Валлахи, валлахи, клянусь, клянусь Аллахом, кто Аллаха любит, Аллах его полюбит, а того, кого Аллах полюбит, в ад не бросит». И самый интересный момент – это вкус веры. Все мы говорим про веру, мы верующие мусульмане, لله, на вопрос, кто почувствовал вкус, сладость веры. Об этом пророк говорит, передается это из хадисов имам Бухари и имам Муслим. От Анессы, «Дабыть доволен им, Всевышний Аллах», говорится, что у кого будут три свойства, три качества, воистину он почувствовал запах веры, вкус веры. У кого есть три свойства, воистину он почувствовал вкус веры. Первое, кто любит Аллаха и пророка, посланника его больше всех, больше, чем себя и больше, чем родителей, больше, чем спутницу и супруга, больше любит. И если этот признак есть, то этот человек узнал, Вкус веры. Второе. Кто любит, он любит только ради Аллаха. Не ради каких-то мирских целей, не ради каких-то выгоды. Только ради Аллаха любит. Это второй признак, второе свойство, что он узнал, познал вкус веры. И третье. Кого Аллах спас от куфра, то есть раньше был на пути харамный, то есть ходил, грешил на четверенках, путал двери, к соседям заходил весь, весь потерянный. И Аллах его наставил на истинный путь. И этот человек, если будет бояться вернуться на это же свое раннее положение, он бояться это и есть третий признак, что у него есть признак, что и, и он почувствовал вкус веры, сладость веры. И нельзя не упомянуть еще один момент, это момент нашей жизненной полосы, где есть счастливые моменты, есть проблемы, есть испытания. Соответственно, Всевышний Аллах испытывает людей, которые любят Его, и Он испытывает людей, которых Он сам любит. Есть хадис по этому поводу, где говорится, аль баля аль Самые мощнейшие баля, испытания беды, аля аль было пророком. Если подумать, Аллах отправил из людей к людям пророков, значит, он их любит, но он их испытывал беля, дуль беля, самый мощнейший беля. У пророка троих сыновей забрал, отца забрал, мать забрал, он был маленький, сиротой остался. Вопрос, зачем? Это и есть испытание, и пророки это проходили, и волосы не рвали, и орать не хотели после потери родственников, Слезы текли, но они говорили, от Аллаха мы пришли и к Аллаху возвращаемся. Поэтому в этом же случае для нас является примером, образцом, что если Аллах нас одарил счастьем, дал нам достичь своих целей, то мы радуемся. Но вопрос, а если Он, этот же Создатель, этот же Всевышний Творец, даст нам беду, что мы должны делать? относиться одинаково, когда он нам дал счастье, одинаково относиться, когда он даст, дал несчастье. Одинаково. Потому что тот, кто любит Аллаха, он воспринимает все одинаково. Завершаем примером сподвижника. Наверняка слышали знаменитый сподвижник, который говорил, о, Всевышний Творец, сделай меня, мое тело, в аду, в аду, Удивительно, да? Кто из веру будет спрашивать ад? Все спрашивают, рай, «О, Аллах дай мне рай, фирдеус, все говорят, раден. А этот спадник спрашивает, ад. Расширь мое тело, чтобы для мусульман не осталось там места. Наверняка, знаете, какой сподвижник? Вот это и есть признак высочайшего уровня любви, и сюда мы должны следовать, стараться. И как раз у нас скоро Инша Аллах Курбан, что переводится приближение к нему от слова курб. Поэтому нужно напомнить, что верующий мусульманин каждый год, если имеет нисаб, должен за себя совершать обязательно курбан. Супруга, если не работает, за супругу тоже должен. Но если она работает, если у нее своя зарплата, своя пенсия, тогда она сама за себя должна это делать. Что же касается спокойных? то покойным один раз в жизни достаточно. Каждый год покойным зачем совершать курбан, если ты обязан, а не покойный? Поэтому мы, мусульмане, каждый год и себе, и супруге совершаем два курбана. А если есть нисап, и если человек нетрудный, он может совершать курбан и для детей. Но это называется мустахаб, то есть поощряемые действия. Это уже не обязательно. Таким образом, совершая курбан, мы проливаем кровь жертву на животного. надеясь, что мы будем ближе к нему, хотя он и так ближе, но мы вопрос ближе ли к Аллаху. И самое интересное, там, где проливается кровь животного, по воле Всевышнего не прольется кровь человека.